Всем привет! И мы вот. купили заброшенную дачу. Ха -ха -ха, ну что, поверили? Нет, друзья, вы не на первом выпуске, вы уже на заключительном в этом сезоне выпуске. И сейчас мы будем подводить итоги, показывать, что было, что стало. Поработаем, покрасим мангал, еще что-нибудь поделаем. Так что садитесь поудобнее, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на нас. И смотрите, что мы смогли сделать за этот сезон. Сколько месяцев прошло? пять месяцев ровно пять месяцев ровно вот друзья прошло ровно пять месяцев тут у нас пока что все без изменений вот эту цепь мы пилили ручной ножовкой по 5 металлу месяцев. все пять месяцев нет на самом деле пять месяцев назад мы ее как спилили так и оставили потому что в этом году этот забор мы трогать не планировали ну и собственно мы его не стали трогать новый забор будет уже весной так, друзья, как вы можете заметить, на месте этих развалин в следующем году мы планируем ставить забор. И именно с него мы начнем наш следующий сезон. Именно весной, после зимы, здесь уже будет находиться, вероятнее всего, забор из штакетника. Штакетник мы решили выбрать металлический, потому что с ним гораздо меньше забот, меньше хлопот, его гораздо проще монтировать, и за ним меньше уход требуется, чем за деревянным штакетником. Деревянный штакетник со временем превращается вот в такое некрасивое чудо, такого мы не хотим, поэтому все-таки, наверное, будем ставить металлический забор. Но как сделать так, чтобы штакетник наш не был просматриваемым, чтобы грязь, пыль у нас не летела на наш участок? Естественно, нужно что-то сажать вдоль него Мы выбрали вот по этой улице посадить хвойные деревья Это будут либо карликовые ели, либо сосны Мы пока что еще не решились Но уже точно знаем, что здесь будут высокие, пышные, хвойные, зеленые, вечно зеленые, круглый год деревья вот по этой, по центральной улице, в моих планах построить хозблок, сарайчик такой небольшой, мастерскую и гараж. У меня, в принципе, все это должно поместиться вот по этой стороне участка. И чтобы ее также закрыть от поля, от проезжающих машин, от шума, пыли и грязи, по этой стороне я планирую посадить ивы. Именно ива это невысокое, пышное, классное растение, которое будет забирать лишнюю воду из земли. Оно будет офигенно закрывать нашу дачу от чужих взглядов, от пыли, грязи и всего прочего остального. Почему именно ива еще мне очень нравится? Она своими ветвями вот так будет красиво свисать. Она будет закрывать почти весь наш забор из штакетника. И это будет выглядеть очень классно. Поэтому... Ждем. Я думаю, вы тоже ждете вместе с нами. А теперь прошу вас окунуться в прекрасные кадры того, что было и что стало. Ну что, друзья, вот это место мы до сих пор так и не разобрали. Да, грешок за нами есть такой. Мы не идеальные. Рук у нас не четыре, у каждого всего лишь две. Поэтому в этом году мы эту кучку разобрать не успели. Поэтому она пока что остается зимовать здесь. Ну, а в следующем году будет видно, что мы здесь делаем. Ну вот оно Ой, там Покажи, пожалуйста Там подруга у нас пришла Это собачка нашего охранника Василия Привет, красавица. Привет. Привет, ты же добрый, Собакин, да? Ой, вот, тихо вкусно поахну я. Вот тебе <связываем> <связываем> Так, мы чуть-чуть отвлеклись, продолжаем, друзья. Это именно та самая тропинка, через которую мы ходили, спотыкались, потому что здесь было море пенечков, пока у нас не было электричества на участке все мы пилили ручной ножовочкой садовой, рубили топориком, который отец подарил мне от всего сердца, оторвал самый лучший топор, что у него был, <свят> на эту дачу отдал мне. Вот что у нас с этой тропиночкой на данный момент происходит. В принципе, ничего нового не произошло, потому что мы ее не стали расчищать напрямую. Мы, по-моему, уже объясняли, почему. Чтобы вот когда листва опадет, у нас не так сильно просматривалась очищенная территория, потому что, ну, все-таки люди разные бывают, мы решили сохранить небольшую тайну. И интригу в этом году, как бы была эта дача заброшенной с улицы, так она и выглядит заброшенной. Потому что забора пока нет, повторюсь, и тропинка выглядит именно вот так. Но уже ни одного пенечка, ни одного тут сучочка, ничего не торчит, ничего не мешает. Ходить можно спокойно на тачке, можно катать металлолом, всякое разное другое. В общем, этот процесс у нас пока что тоже без изменений. Вот это вот место я покажу частично, если я найду хорошие кадры. Потому что здесь расчистили мы тоже довольно-таки хорошо. Но я не помню, было ли видео до... Не, у тебя, по-моему, были только фотографии до. Ну, там в кадре тоже должно было бы быть видно, правильно? Поставимся. Я постараюсь их вот вставить вот это вот место. Идем дальше. Так, и, наверное, вот это вот место, через которое ты меня когда-то позвал и сказал, бери быстрее камеру и пошли ко мне. Да. Вот с этого места как раз-то я и шла к дому. Давайте воспроизведем этот же момент. Да. С последнего раза здесь много что заросло. Ванная лежит. У нас... Есть там скважина старая, это бак огромный. Пойдемте к самому дому. Там погреб. Пытаюсь воспроизвести некоторые кадры. В точности здесь как раз вот на этой яме был погреб. Далее вот она же это же ванна которая была полностью за кустами. Бак, скважина, дом. Но только теперь все замечательно видно. Помнится, тут я тоже стоял, работал ручной ножовкой по металлу. Все мне писали, да ты что, ты замасшедший, есть уже давным-давно аккумуляторные болгарки, есть генераторы дизельные. Да, друзья, спасибо, что вы пишете, спасибо, что подсказываете. Про электроинструмент на аккумуляторах мы, конечно же, знаем, но все-таки с помощью ручных инструментов тоже можно сделать многое. Не стоит об этом забывать, что если бы... Не клины мог, то плотник бы сдох, то и до сих пор также это правило замечательно работает. Если бы не было ручного инструмента, что бы мы с вами делали? Не у всех есть возможность кидать по 15, по 20, по 30 тысяч на всякие болгарки, потому что свет подключить стоит дешевле, чем аккумуляторная болгарка, е-мое! Мне проще было свет подключить и поработать чуть-чуть руками. Друзья, а также по всему участку мы планируем посадить достаточно много растений. Это и декоративные кустарники, и плодовые кустарники, и цветы, и ягоды, и плодовые деревья, особенно вишни, так как с отцом мы очень обожаем и вишню в чистом виде, и варенье, и компоты, и все-все-все, что связано с вишней. Но, конечно же, появился логичный вопрос, где приобрести в одном месте все, что мы хотим. Изучив интернет, посмотрев различных блогеров на ютубе, мы пришли к единому мнению с Ксюшей, что брать мы все будем в магазине Агромаркет. На сайте интернет-магазина Агромаркет есть огромный ассортимент разных растений Все, что мы хотим, собрано в одном месте С очень быстрой и дешевой доставкой По доступным ценам Цены, которые представлены на агромаркете Нас просто поразили своей доступностью Ни в одном питомнике Самары нету таких цен Мы прям были очень приятно этому удивлены Друзья, на сайте Агромаркета огромный выбор растений, и каждый подберет для себя именно то, что он хочет видеть на своем участке. Мы в свою корзину уже достаточно много накидали всяких и вишенок, и орешков, и ягодок, и даже хвойных деревьев здесь есть, ассорти, и березку. Обязательно хочу на своем участке видеть березку. На сайте вы можете с гарантийными обязательствами ознакомиться. Если в момент транспортировки с растениями что-то произойдет, агромаркет нам заменит все эти растения, поэтому мы спокойны и не переживаем. Но вам обязательно покажем, даже если что-то придет не так, мы с вами честны, друзья, вы это знаете. Друзья, я думаю, вам будет достаточно интересно посмотреть, как мы будем сажать все то, что мы заказали на агромаркете. Это мы будем делать в следующем сезоне. И если вам это правда интересно, если вы хотите посмотреть, как мы будем копать, сажать, удобрять, будем рассказывать вам со своей дилетантской точки зрения, пожалуйста, напишите в комментариях, что да, нам интересно посмотреть, как вы будете сажать все эти растения. Поставьте лайк под этим видео, подпишитесь на него, чтобы не пропустить следующее видео. И обязательно оставьте комментарий. Нам правда очень важно знать, интересно ли вам смотреть прям детали как мы будем сажать или вам интересно в такой таймлапсе как это называется, в быстрой перемотке посмотреть и мы уже будем понимать что для вас снимать в следующем сезоне если вам будет интересно, мы прям детально будем показывать, рассказывать, потому что у нас есть некая база знаний у вас она по-любому будет отличная от нашей и нам охота поделиться своим опытом охота перенять ваш опыт, поэтому оставляйте комментарии, мы их изучим и на следующий сезон будем делать еще более качественный и интересный контент Ну, вот я стою на том же месте, где я была в первом видео, я сейчас вам показала 3 секундочки, и теперь здесь пустота. Хотя бы в этом клочке 6 на 6, но чисто полностью. Нам даже Саше Сашей не верится, что мы вообще на такое способны. Мы не думали вообще, что у нас хоть что-то получится, но мы смогли. Ну друзья, а сидя на этом же месте, примерно плюс-минус 15 сантиметров, <с <с мы выковыривали из земли кирпичики, камушки и обломки цемента. Но так и не смогли их все до конца выковырить в этом году. И каждый раз, приезжая сюда, отсюда все лезут и лезут эти кирпичи. Земля чуть оголяется, кирпичики вылазят. Земля оголяется, кирпичики вылазят. Но для нас это небольшая проблема. Участок в этом месте все равно будет достаточно сильно отсыпаться. Либо грунтом, либо еще чем-то ну конечно хотелось бы убрать сначала все камушки кирпичики ну пока мы еще не знаем будем мы это делать или не будем может просто ну, все отсыпем если у меня будет свободное время, то я скорее всего это сделаю, потому да. что я вот тут вот начала это делать, вот здесь вот я начала угу. их опять вытаскивать, но они просто бесконечные, это обломки, это не ценные кирпичи. А в этом месте мы с ламой убирались, когда здесь было полностью все заросшее, даже не верится, что вот здесь вот была малюсенькая тропиночка для прохода, как мы здесь только ноги не переломали и ходили нормально. Ну что, друзья вот к такому виду в этом году мы привели нашу скважину теперь у нас все культурно водичка у нас идет от электричества больше нету никаких заломанных шлангов в этом году мы туда опустили уже пнд трубу все достаточно надежно прочно в следующем году мы сделаем кессон и тоже, кстати, покажем, как мы его будем делать. Поставим оголовок на эту скважину. Он у нас уже закупленный, он лежит дома. В этом году его не, ставить, не стали ставить, потому что купили уже новые насосы, новые трубы к концу сезона. Поэтому решили, что временный вариант будет у нас в таким. А в следующем году уже облагородим скважину. И сейчас нам необходимо все это разобрать, все это собрать, занести домой, а насос увезти в город. Друзья, вот то самое место, где находился наш старый погреб. Вернее, не наш, а погреб предыдущего владельца этой дачи, который нам некоторые говорили оставить, сохранить и хранить в солении. Но нет, сейчас он выглядит вот так вот, небольшим углублением, которым мы засыпали землей весь хлам, что там у нас остался. Но сколько полезного мы оттуда добыли? И уголки, и швеллера, и три бочки металлолома мы сдали из этого погреба. В общем, принес он нам неплохо так задач, заботы, хлопот, но и пользу тоже свою и мы из него, конечно же, извлекли тем, что сдали, соответственно, металлолом. Вот сейчас погреб выглядит вот таким вот образом. Все это выровнится со временем и про него все забудут, как о страшном сне. Ну что, друзья, многих интересовал вопрос металлолома. <с> На самом деле, нам тоже было очень интересно. Мы не хотели считать в тот момент, пока мы сдавали каждый раз. Мы хотели прям подкопить вот эту вот сумму к концу сезона. Обозначить, чтобы она была такой массивной, крупной и большой. Чтобы уже сразу вау-эффект у нас был. В общем, с Ксенией мы все записывали. Каждую дату, каждую сумму. И что, долгожданный результат? Вот столько денег мы выручили. Сдав весь металлолом, который был на этой заброшенной даче. <с> да, друзья, нам очень сильно повезло, потому что металл хорошо взлетел в цене. Мы сдавали его в среднем по 21-22 рубля за килограмм чермета. Вот, поэтому благодаря металлолому, ну, мы смогли отбить существенную сумму от покупки дачи. Напомню, дачу мы взяли за 100 тысяч рублей. Но, друзья, металл на этой даче нам не только ушел на сдачу, но еще и сохранился. Мы сохранили достаточно много труб, уголков, шевелеров и всякого прочего, как вы видите. Арматуры достаточно много разнокалиберной, узкой, тонкой, толстой, длинной, короткой, любой на любой вкус. Мы сварили мангал в следующем году, из всех труб, что мы сохранили, мы построим забор вокруг дачи. В общем, друзья, металл на самом деле это сейчас в данных реалиях, в современных реалиях, это очень ценная вещь. Нам очень сильно повезло. И учитывая то, сколько металла мы сохранили, стоимость дачи уже, наверное, окупилась и даже, наверное, раза в полтора. Вот, поэтому такой вот плюс у этой дачи тоже есть, который мы заметили сразу, только взглянув на нее еще с улицы, когда первый раз подъехали сюда на автомобиле. Но, к сожалению, некоторых кадров мы даже не можем показать, потому что было настолько все заросшее, и просто были непроходимые джунгли, что никаких абсолютно кадров нет. Например, так, как вот это место, да, вот этой теплицы, только вот на, пос... на одном из последних видео, где я это все разбирала, там и было это видно, но на старых кадрах с зарослями, к сожалению, нет. Как вы можете увидеть, у нас улетела крышка, и знаете, что мы сегодня нашли? Что кто-то утащил махорку с большими зубками. И хотел, наверное, покурить втихаря. Видите, кто-то разгрыз. Зубки такие основательные, между прочим. Надо это все хорошенько... Стремно сейчас будет звучать, но ладно, просушить и сохранить. Так вот, вот это место, например, как груша. По-моему, у нас был один единственный кадр. Я сейчас и вам его вставлю. И вот это вот место снимала мама, когда здесь было полностью все, конечно, заросшее. Тоже я его вставлю сейчас. Ну а так уже прилично очищено, уже видно даже вот соседский забор совсем близко, но нашего забора еще там не видно, который поваленный. Там два забора у нас: первый поваленный, вот такой же вот деревянный, а второй железный. И как вы можете заметить, вот этот забор идет ровно, а потом вот так наискосок здесь моей стороны. То есть вот я разворачиваюсь, и вот здесь идет ровно, и вот так вот наискосок. Поэтому немножечко неправильной формы у нас участок. Так вот, для расчистки участка нам еще нужно потратить много времени. Но с постройки забора дела пойдут быстрее. Потому что можно рубить и расчищать вообще в абсолютно разные стороны. Вот. И когда нету листвы, так хорошо видно все. Поле бочки все наши, которые тут в кустах лежат до сих пор. ну то есть, да, видите, раз, два, три, четыре. да, друзья, все-таки похоже придется покупать прицеп, потому что как все это вывозить, я даже не представляю. так, все, возвращаемся на это же место. я переоделась. я уже тоже это место не раз, наверное, показывала, но сейчас хочу детальнее показать. В общем, здесь тоже опять у нас идут теплицы. С этой стороны вот это вот шиповник. Мой ненавистный. Никак я от него всего не избавлюсь. Как он сильно проникает в нервную систему, когда его вырываешь, это вообще ужас. Вот тоже целый куст шиповника. И проходим вот в эту арку есть, не цепляя шапкой все эти ветки. Здесь такие вот страшные картины, правда, есть. Ну да ладно. В общем, проходим здесь снизу. Опять куш шиповника. Еще. В общем, тут бутылок вообще, опять же, нереальное количество. Но без них, по всей видимости, никуда было. И проходим в эту сторону. Право. И мы волшебным образом очутились у нашего забора, который повален. Вот такая здесь арка. То есть оттуда сюда, и вот я прошла. Там немножечко дом виднеется. И вот арка. Видно, да? Вот дуги. Здесь у нас один забор, он поваренный, и вон там второй есть. Поэтому нам как бы это не помеха. Так, смотрим в эту сторону. И опять у нас огромное количество бутылок. Да, мы здесь еще не собирали. Мы будем здесь собирать уже в следующем году. Все это выгребать, потому что... Ну, честное слово, наступать здесь очень опасно. Здесь в деревяшках во всех торчат гвозди, которые мы уже тоже не раз натыкались. Ну, ладно, давайте вот так покажу. Здесь вот тоже забор. Опять тепличка, дуги. Вот идут. Поворачиваемся. Сейчас, секунду. И опять у нас дуги. Опять какие-то непонятные сооружения, сделанные из проволоки. Из <с> труб. Ну, вот, по всей видимости, вот эта вот теплица была тоже. Немножко смотрим вправо, и вот они опять туда трубы куда-то идут. И... Ну, действительно, похоже, да, не на теплицы, а на какие-то проходы, я не знаю, среди этих зарослей. Ну, вот так вот, как есть. Вот такие вот страшные. Здесь еще у нас картины ожидают. И если мы встаем между двух этих тепличек, то проходим ровно к дому. Сейчас, извините, я тут на корточках ползу, потому что по другому невозможно. И вот так вот выходим. А? А свои, Саша, свои. И мы выходим к вот этой горе веток, которую я складывала. Складывал я ее для чего? Для того, чтобы в ноябре, а то есть через несколько дней будет у нас ноябрь, не ходить вон туда, вот сюда, вот за этими ветками, а чтобы они были все в одном месте. И от снега особо не зависеть да, от его количества. Так. Что вам еще показать? Ну пойдем сюда, ладно. Идем, если мы выходим на тропинку. Сейчас я вам тоже уже показывал. Ну, да? Тут вот даже до сих вот листвы нет и все равно не видно, что там нас ожидает. Ну да, ладно. Потом разберемся. Здесь, ну ладно, раз бочку видно, ну вот вторую видно. Там дальше ничего уже не непонятно. Ну да, ладно. Здесь у нас ванна, я ее тоже уже показывала. Кровать лежит. Опять же, поваленный забор с этой стороны. Какая-то печка. На внутри обложена камнем. И Опять дуги. Опять они. Вот с этого места, которого я сейчас стою, в ту сторону нам расчищаться где-то двадцать 20. 20 ровно, либо где-то 21 метр. Да, немало, конечно. Да, в эту сторону я как бы обходила полностью с другой стороны. Там ничего нет, там только яблочки. Ну и тут вот яблок тоже еще немало. Но там ничего нет вообще. Там вроде как ни металла, ни бутылок особо нету. Ну вот. Сейчас я вам покажу. Вот видно, да, вот два ящика там стоят. Но я не помню, чтобы я видела, что там прям много бутылок было. Вот такие вот дела. Вижу только здесь вот кирпичи опять лежат. Опять вот, видите, кровать. Еще одна, заросшая полностью в кустах. Выглядит, конечно... Ужасно, я никогда не даже представить себе не могла, что я могу купить себе такую тачу. Не думала, что нормальную возьму, никак не такую. Саш, тем временем. я уже все достал, может понять в таком количестве ржавчины все там находится. на Саш, сейчас. Смотрите, кошмар. Да, неплохо было бы его, конечно, хорошенько отмыть. Вообще-то. Друзья, протерли мы мангал щеточкой железной Счистили большие хлопушки ржавчины Протерли тряпочкой с обезжиривателем И сейчас попробуем краску, которая вроде как для мангалов термостойкая 1200 градусов держит Вот такая вот краска Будем тестировать, что нам прислала озон в этот раз Поможет она нам, не поможет защитить нас наш мангал от коррозии В общем, приступаем друзья вот такой вот результат у нас получился там ксюшка яблони трясет а я испугался Думал, что там происходит такое красил я его в один слой на это у меня ушел один баллончик краски чем толще слой тем лучше будет защита от коррозии но чем слой тоньше, тем лучше он будет держаться на таких горячих поверхностях, как мангал, допустим. Вот, если вы хотите, чтобы ваша деталь была защищена, красьте в два-три слоя нормальными такими толстыми слоями ее, и от коррозии она будет достаточно хорошо защищена. Но если вы хотите покрасить мангал, достаточно нанести один тоненький слой, дать ему хорошо просохнуть, и этого будет достаточно. Так краска будет на нем держаться гораздо лучше. Это пишет производитель, это его рекомендации. Я вам всего лишь рассказываю и показываю, что бывает, когда садится стабилизатор. Ну вот, Ксюшенька у нас с урожаем. Это где, надо было? Ну, это даже еще не все. Вот у нас пакет получился, но это маленький пакет, даже не самый большой. Там еще можно пакет набрать, но нам одного за глаза будет. Неохота. Ну, а куда я? Ладно, я завтра буду. Юльку попросим, Юля завтра соберет. До ничего, ничего да, погребов в квартире у нас нет, живем на третьем этаже, к соседу дырку не прорубишь. В общем, вот, на, сейчас на камеру более-менее похоже на правду, видите, он такой шишавенький, ребистый получился мангал. Он на самом деле в жизни не такой серый, камера высвечивает очень сильно, в жизни он матово. Светло-черный. <свят> Я не знаю, как это передать словами. За листиками не прокрасилась, И когда в жизни смотришь, такой контур за ними остается красивый. То есть они выделяются. Я вообще хотел бронзой покрыть листики. Потом сверху ну дать листикам высохнуть. Вот эту бронзу, там либо медный какой-нибудь такой цвет красивый. Дать им высохнуть. Потом красить черной краской. И губочкой так смахивать э, с листиков черную краску. И под ней бы просвечивалась бронзовая, либо медная какую бы я выбрал, но в этом году я решил так не запариваться. Это мы сделаем в следующем году, потому что нам еще нужно ровненько обрезать саму же ровню, еще нужно произвести кое-какие испытания этого мангала, и уже в следующем году окончательно его оболгородить. Это э, незаконченный его вид, в следующем году мы его будем доделывать, но сейчас в этом сезоне мы, к сожалению, это не успели, так что ждите продолжения. Ну что, друзья, вот мы и подвели краткие итоги этого сезона. Я думаю, это было не только нам интересно, но и вам в том числе. В этом сезоне мы уже здесь так... Активно работать всего скорее не будем, потому что сейчас электричество отключат. Мы там ради двух трех поездок не хотим, чтобы нам его отключали, договариваться за все это. Вот уже, наверное, в следующем сезоне мы будем на зиму просить оставить. Договариваться, чтобы включали, ну, ты да, имеешь Ну да, да, да, Ты сказала, договариваться, чтобы нам отключали. Не, отключат его всем, а вот чтобы включили, нужно договориться. Отключат его, кстати, уже через... ровно через 7 дней. Да, через недельку. Поэтому... Не знаю, Поэтому уже, наверное, видео буду выходить пореже. Мы все-таки еще чуть-чуть поснимали. Вот, возможно, еще несколько у роликов у нас получится видео сделать. У нас Есть уже даже да. вперед. Поэтому <свят> видео, считаю, выйдет еще через три недели вот это вот. Да. Сегодня у нас, кстати... 28, наверное. Нет. 30 -е -е у нас 30 сегодня уже, октября, да. если что так. <свят> вот. Сейчас нам все опять будут писать. Вообще-то сегодня. 30 декабря. 21 ноября. <свят> Нет. Ты еще раньше выйдет, да? Двенадцатое, да? Двенадцатое ноября будет, когда будет видео это. Но мы снимаем, друзья, заранее, гораздо, гораздо заранее, чтобы у нас был материал, чтобы показывать его вам. Но в этом сезоне уже он будет выходить все реже и реже и реже. Если но... получится, мы же не можем загадывать. Да. Но начиная с весны мы постараемся снимать еще больше, еще чаще и самое главное еще интереснее, потому что в следующем году начнется маленькая стройка, начнется еще большая уборка территории, поэтому оставайтесь с нами, будет весело, интересно и познавательно. Ребят, всем привет! Привет. У нас новый день. И мы едем в гости на дачу, но не к себе, в гости, <с> а к бабуле моей на дачу, выполнить несколько указаний. И потом поедем к себе. Все, у бабули почти все указания выполнены. Осталось, осталось только а, насыпать земли в пакет. И все, едем на свою дачу. Так, ребят, мы приехали на свою дачу. Хотим вот занести э, рукомойник. В рукомойник. Мы уже вырезали бутылочки, чтобы закрыть замки. И у нас жуткий ветер. Руки мерзнут вообще просто моментально. Поэтому мы прям на 15 минут все проверили. Все хорошо. Ничего не украли, ничего не потерялось. Все на своих местах ребят вытряхнули мы из рукомойника уже один лед все выполнено Ничего, у нас неплохая машина. все есть. Старшую машину всегда сам ремонтирует, Поэтому она для нас очень дешевая. А еще спустя три недели пользования автомобилем я нашел Аукс. Оказывается, он был в бардачке, и нужно было просто стоять у него провод. А я искал сам провод. Оказывается, там просто был разъемчик для него. Так что теперь, как белые люди, слушаем музыку. Машине. На улице безумно просто холодно сегодня. Ветер ужасный. Ощущается как минус 4. В общем, мы надеемся, что это было не последнее видео в этом сезоне. Ну, то есть, мы чтобы еще и приехали. Но все зависит сейчас от погоды. Если будет хорошая погода, то мы обязательно приедем и снимем еще. Да, мы по-любому, блин. Ближе к Новому году сюда еще раз приедем шлычок пожарить, проверить, что как дела постоят. Ну, мы, да, мы периодически собираемся сюда приезжать, потому что здесь люди живут на постоянку. И как бы с дорогой проблем, но пока что никакой нету. Пока снег не выпал. <laughs> а как выпадет, посмотрим, Ну, как выпадет, скажем, да, вам. посмотрим. Но лопата все равно у нас есть, если что, для снега. И расчистить от дор дороги до калитки немного. Посмотрим. Ну что, ты от дома добанишь же, столько же чистишь. Ну просто маленькую дробинку чистить, а здесь побольше надо будет. Под машину, да. 2 метра шириной. Ну и что, на улице же тоже выходим, снег чистим надо. Посмотрим, разберемся, видно. Ну будет, в чем проблема? Ничего. Нет, никаких ну, У нас снег будет только самый большой такой. Это конец января, февраль, март. Все, полетели. Еще до дома середины. делал много, надо другу телефон починить. Да. Всем пока. Всем пока.